Скульптуры, фонтаны, статуи и колонны от фабрики интерьерной ковки можно использовать в дизайне не только помещения, но и сада. Все они изготовлены из композитного материала, пригодного для использования круглый год на улице. Они устойчивы к осадкам и атмосферным явлениям. Совет. Где размещать скульптуры в саду? Античные египетские статуи, амфоры, львы, фараоны необходимо размещать в укромных уголках загородных участков для расстановки акцентов, а не просто посреди лужайки. Покраска под бронзу не отличает их от самих бронзовых фигур, только они намного легче. Смотрите больше обзоров про товары садового декора и фигуры для дачи на YouTube-канале «Фабрика Ковки».